Приветствую вас друзья на канале индекс рейд анализ рынка на сегодня 7 ноября 2022 года. Рынок находится в зоне страха, индикатор страха и жадности показывает отметку 33. За последние сутки было ликвидировано 84 с небольшим тысячи трейдеров на общую сумму 148 миллионов долларов США и потери несут преимущественно длинные позиции. Давайте также посмотрим соотношение коротких позиций. За последние 24 часа у нас доминируют шортовые позиции 51,74% доминации. Индекс сезона показывает отметку 39, приближаемся к сезону, как и предполагалось ранее. И давайте сразу Посмотрим на доминацию. Обратите внимание, на дневном таймфрейме мы нашли поддержку на отметке примерно 40,29%. Здесь индикатор нам подсвечивает пунктирной зеленый эту зону поддержки, от которой мы оттолкнулись и рисуем вторую зеленую свечку Hikon И сейчас пытаясь прорваться через уровень локального FIBA 236. Если прорываемся, двигаемся дальше. Фитилем уже достали 382. Если прорвались, то двинулись уже за 41% доминации. И если это произойдет, то следующим сопротивлением у нас выступает локальная FIBA на отметке 41.47, оранжевая направляющая. Вы можете ее видеть. В целом, индикатор Market Cipher показывает нам движение снизу вверх и активный зеленый манифлоу на дневном таймфрейме. Это означает, что мы с большей долей вероятности, если зеленый денежный поток будет развиваться, продолжим попыточки прорваться через этот уровень локального FIBA. Индекс доллара США у нас сейчас на дневном таймфрейме нарисовал большую красную свечку. Обратите внимание, Market Cipher A нарисовал красный бриллиант. Поддержка выступает золотое сечение 618 ФИБА. На отметочке у нас 110,5. Если продавливается, то уходим ниже на следующий уровень поддержки. На отметке 109,27 примерно. Здесь же направляющая. И следующая у нас пунктирная трендовая паутина на отметке 107,98. но ну, где-то 108, можно так сказать. Зона уровня 108. И если проваливаем ее, уходим на максимальный лой на... Глобальная FIBA отметки 106,5. Но мы сейчас находимся в зоне шартов. У нас идет отработка. Вниз по индикатору Market Cypher B желтой волны. Мы двигаемся в нисходящей динамике. В целом у нас активный зеленый манифлоу идет коррекционное снижение. Возможно, это локальное движение, после которого мы продолжим отрисовывать волну моментума снизу вверх и тем самым возрастая придавать обратной динамике биткоина. В любом случае, нужно быть осторожным. Сейчас очень много неопределенности на рынке. Обратите внимание, у нас рынок сегодня на примаркете открывался в зеленой зоне. В реальности рынок сейчас у нас торгуется разнонаправленно. Индекс высокотехнологичного сектора сейчас ушел в отрицательную зону, чуть ниже нуля торгуется минус 0, практически 20 Остальные бенчмарки показывают пока еще восходящую динамику в плюсах, но в небольших 0,16 и 0,50 соответственно S&P 500 и Dow Jones. На этой неделе во вторник состоятся промежуточные выборы в Конгресс, где изберут весь состав Палаты представителей и треть Сената и скорее всего доминирующий контроль обеих палат будет разнонаправленный, скорее всего будет равновесная политика в этот раз и по крайней мере опросы тому подтверждения. И также в 10 ноября, в четверг у нас выйдет важная статистика по инфляции. Также помимо статистики по инфляции у нас еще и выйдут данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице. Этот пока также обратно коррелирует с рынком, на это стоит обязательно обратить внимание в том числе. Главная криптовалюта у нас стагнирует, обратите внимание в последнем обзоре, это было 3 ноября, мы с вами говорили о том, что у нас волна моментума была наверху, но при этом была попытка выхода красного денежного потока в зеленую зону на сайфере и мы предполагали, что можем еще какое-то время потолкаться и потрогать уровень зоны 21. Так и произошло. Мы На самом деле все выходные дни консолидировались именно в зоне 21, пытаясь закрепиться выше. Закрепление выше этого ключевого уровня, как по внутрисетевым показателям, так и, соответственно, по техническим индикаторам, означало бы для нас уход выше уже в зону 22800 и уже даже, возможно, к 24. Но закрепиться пока не удается. Обратите внимание, здесь тоже индикатор Cypher A на дневном таймфрейме рисует нам падающую пока свечу, подсвечивая красным ромбом. У нас также нарисовался красный кроссовер на индикаторе Cypher B. Мы уже в перегретости по трендовому индикатору и если мы посмотрим на короткие часы 6-часовой таймфрейм у нас завернулся. И если этот заворот продолжится и зеленый денежный поток будет дальше продолжать уходить в красную зону, то мы с вами уйдем в понижающуюся динамику. Сразу стоит обратить внимание, скорее всего, сейчас в большей степени на глобальный масштаб того, что происходит. На самом деле, очень интересно момент и в этом обзоре хочу отдалиться немножко от локальной оценки рынка и посмотреть на более глобальный таймфрейме обратите внимание это логарифмическая шкала биткоина и здесь идут отметочки за период падений то есть периоды медвежьих рынков это 13 15 год это соответственно 18 19 год корона дам пропускаем и сейчас у нас 21 22 год какая динамика здесь прослеживается обратите внимание период ухода в нисходящую динамику до отрезанного индикатором Магди достижения дна на классическом MACD, а также максимальной просадки по кривым индикатора логарифмического Магди. они совпадают примерно одинаковым количеством дней. Порядка 440 дней это было в период 13-15 года. Порядка 400 дней этот период у нас приходился на 17-19 год. И сейчас мы находимся примерно 252 дня с того момента как мы нарисовали дно по кривым индикатора классического MACD и, соответственно, достигли дна по кривым индикатора логарифмического МАГДИ. Также хотел обратить ваше внимание, что есть некоторая особенность, которая сейчас у нас присутствует. В первую очередь, за весь период существования биткоина мы один раз чуть-чуть, вот здесь на графике, корона период коронадампа, нестандартной ситуации, прокалывались за нижнюю границу логарифмы, а сейчас мы четко торгуемся под ней. Посмотрите вот на эти периоды, Отрисовка индикатора МАГДИ дна и фактически его достижения. Через некоторый период консолидации цены на этом самом уровне. Мы с вами отрастали. Это происходило в прошлый раз в период 2019 года. И очень похоже, что это может произойти и сейчас. Обращаю ваше внимание, что период дней 182 с момента достижения локального пика в 2019 году. Мы не переписали all-time high 2017 года. 19 666 максимальное значение было, соответственно, в декабре 17 года. И в 2019 году мы достигли максимального значения в 11 тысяч долларов с небольшим. То есть практически чуть более пяти процентов стоимости как я уже сказал очень похожее количество дней 182 восемьдесят два дня и сейчас, если мы с вами обратим внимание, у нас период 175 дней совпадает примерно с периодом нахождения в медвежьем цикле вот здесь. То есть 440 дней, почти 400 дней. И если мы к этому периоду прибавим то количество дней, которое у нас есть сейчас и получим разницу, то у нас получится порядка 140-160 дней. То есть в среднем это будет порядка 160 дней здесь 175 дней, то есть период нахождения в медвежьем цикле. И также здесь, если мы прибавим 175 дней, мы увидим с вами уход примерно в середину января 2023 года. Также хотел бы обратить ваше внимание, что первый большой медвежий цикл 2015 года, он не предполагал такого ярко выраженного отскока до средних значений предыдущего all-time high. Сейчас это может произойти. И если мы с вами это предположим, то максимальное достижение цены в 69 тысяч долларов вот здесь у нас предполагает, что мы можем уйти где-то на отметку в 30 с небольшим. Ну, то есть от 30 до 30 с небольшим. В зоне 30, мы с вами помним, сохраняются максимальные объемы и интерес покупателя. Это ближайшие объемы, которые необходимо пройти на дневном таймфрейме. Давайте мы сейчас удалим все, что здесь отрисовано, и посмотрим предшествующую аналитику, немножко в другом формате. Это был месячный таймфрейм. Мы с вами рассматривали уход волны моментума в нисходящую динамику, и период консолидации там на определенном периоде времени чтобы предположить как мы сейчас можем с вами находиться в этом же самом состоянии. Посмотрите, мы с вами оценивали периоды нахождения вот этой волны моментума с момента выхода с нулевой отметки по Cypher в отрицательное значение и также входа в положительное значение. Вот эти периоды были 365 дней и с момента отрисовки зеленого кроссовера, который повлек уже выход этой волны в положительную зону, у нас был 61 день. Здесь было 212 дней и тоже 61 день с момента отрисовки зеленой точки на индикаторе Market Cypher B. Обратите внимание, здесь мы подстроили те же самые значение, Взяв среднее значение дней за этот период, получилось порядка 276 дней и также 62 с момента отрисовки зеленого кроссовера. Очень близко, если мы сейчас с вами посмотрим на индикатор Cypher, у нас находится тот момент, когда мы можем нарисовать зеленую точку. Буквально это может произойти на следующем месячном периоде. Обратите внимание, если это произойдет на следующем месячном периоде, то мы точно с вами угадали период, когда мы отрисовываем зеленый кроссовер. И если это произойдет, то у нас есть все шансы предполагать, что через 62 дня после этого момента волна индикатора Market Cypher B, волна моментума, уйдет в положительное значение. Это означает, что у нас будет попытка выхода из этого медвежьего цикла. Однако Будет ли это попытка окончательного выхода, как в 2015 году, либо мы найдем с вами средние значения примерно на цены и не сможем пройти объемы 30 тысяч и вернемся в понижающуюся динамику с условиями того, что у нас на глобальных рынках действительно очень сложная ситуация. И если оценивать последнее выступление Джерома Пауэлла, который говорит о том, что он не собирается смягчать денежную кредитную политику в определенном периоде времени в будущем, мы можем предположить, что в 2023 году у нас также будет сохраняться негативная динамика по отношению к рынкам и интересам инвестора, тем более к высокотехнологичному сектору, к которому относятся криптовалюта. Кроме того, недавно я публиковал на канале статью от Bloomberg о том, какое сейчас достаточно негативное отношение и отсутствие интересов со стороны институциональных инвесторов к криптовалютному рынку. Очень часто я показываю индикатор золотого сечения. Обратите внимание, что мы уже по этому индикатору достаточно давно находимся в глубочайшей просадке за нижнюю границу этих кривых. Для тех, кто не знает, что это за индикатор, в описании к этому видео будут все ссылочки на ресурсы аналитические, которые я рассматриваю, в том числе ссылочка на ресурс Look into Bitcoin, на котором вы можете посмотреть на данный чарт. Обращаю ваше внимание, что этот чарт достаточно точный, однако он относится к долгосрочным оценкам, поскольку использует 350-дневную, среднюю скользящую и зона аккумуляции это зеленая кривая как раз таки у нас показывает что ближайшая отметка в 52 тысячи долларов в любом случае будет достигнута однако перед этим мы с вами должны пройти отметочку в 32 тысячи долларов поэтому потянуться сейчас на индикаторе вот к этой первой кривой в 30 тысяч долларов что соответствующим образом совпадет примерно возврата цены от all-time high а в промежуточном этапе, как это было в 2019 году, вполне себе совпадает с вероятностью такого развития событий. На этом, наверное, все. Всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Обязательно поставьте лайки, поддержите канал комментариями, не забывайте подписываться, если вы еще не подписаны на этот канал, а также на наш телеграм-канал и телеграм-чат. Все ссылочки есть в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии. Ну а с вами был Гоша, канал IndexRate и до новых встреч.